Всем привет, меня зовут Классин. Сейчас будет несколько шуточек от закомплексованной и неуверенной себе версии Гуфи. Я занимаюсь организацией мероприятий, но это не означает то, что я постоянно веселый, всегда пьяный и с легкостью могу найти костюм Бэтмен на Что? Если такая же я хочу с вами с ней поделиться, я, я не люблю даже ты глупый. вообще не люблю. Сказать себе, что, что я иду туда, чтобы понравиться девушкам, но чтобы туда пройти, я сначала должен понравиться мужикам на пресс Я а, а Не нравишься клубы, потому что чтобы услышать друга, нужно кричать. Но я подумал, как это можно, как с этим справиться, можно как глухонемой зайти, зайти под, к каждому столику, положить позиматив рядом к бумажке. бумажке будет написано «Привет, меня зовут Вася, мне 22 года, я езжу на чём, 99-й, я живу с родителями, но они уехали на дачу, поехали ко мне, я покажу себе, как моя кошка делает сальто. Если тебя это не заинтересует, то купи хотя бы позиматив. Вот. Я реально ненавижу, ненавижу клубы, потому что когда они пускают с оружием, с ножом, с шокером и с болотчиком газовым, а для меня это, ну, просто... это означает то, что у меня нет шанса получить секс этой ночи. Это мир глянцевый, где нет больных, стариков, инвалидов. А если, когда я состарюсь, я, наверное, тоже захочу пойти в ночную клуб, А э, бабули будут уходить э, в туалет для того, чтобы попудрить носик, а чтобы промыть зубные протезы. И представьте сейчас, там будет такая штука, заходишь, там различные конкурсы среди бабушек, э, кто быстрее накормит внука, э, кто свяжет самые теплые носки, э, э, и победительные конкурса будет ставить бесплатный кальянный и ah hu-uh аромат конец параллель а раз все кино